Not driver. I send you my address. One minute. только дай знать где ты находишься вот он позвонил знакомым где ты находишься. Вот я как говорит. сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда Только что прямо авария произошла, смотрите. Ух ты, еще женщина лежит там. Они только что, вот эта машина меня только что обгоняла. Yeah, Because expensive car. Yeah. Were you from In Russia? Russian, yeah. I told you, I said dude from Russia. Hey, no, no, no, no, no, no, no. <laughs> it's pissive <bits of> car. <laughs> Он мне уже пишет, я не знаю, когда, с пятницы, когда я только забрал. Ты можешь завтра его привезти? Ты можешь завтра? Я говорю, я не могу завтра мне ехать тысячу, там, миль. Я не могу, я только в воскресенье могу. Вот сегодня воскресенье, вечером я ему привез. И он типа... А я по контракту вообще, у меня еще, блин, несколько дней есть. А он типа... Я должен был ему быстрее. Да я ничего тебе не должен, чувак. Тачка 955 -го года вообще без проблем завелась. Видите, инжекторный движок какой-то впихнули. Вот здесь в этом отеле клиен живет, Мы с ним так подружились. Кстати, в инстаграме друг друга добавились. Китаец мужичок работает пилотом, то ли да, просто в этой компании там что-то обучает людей, не знает долго. Так, ладно, выгружаем. Ой, да, много царапин. Ребятки, вот такую машинку забираю, Nissan Versa, легкая, маленькая, самый конец, он туда, мне кажется, это прям идеальное для него место. И еду забирать Porsche 911, он пойдет у нас вниз на первый этаж. Ребята, деревня называется, или городочек небольшой, Фермер Брэнч. Смотрите. Как в Европе, да? Красота. Смотрите, ребята, какие домишки одинаковые, красивые, как замки из какого-то такого красивого кирпича. Здесь я сейчас буду забирать Porsche 911. В общем, друзья, я сейчас нахожусь в городе Даллас в Техасе. Ходим тест на ковид. Трафик лайт. Чик, чик, чик. Ковида нет, все четко. Погнали. Какой салончик, да? Как кажется, до темно еще и успеем сегодня. А что тут написано, ребят? Офигеть, смотрите, и здесь тоже же самое, Путин вор, нифига себе аукцион, вот это да, unbelievable, ребята. В отель заселился вон там. Трак, наверное, мой не видно, припарковал свой трак. И знаете еще, почему я счастливый и радостный? Ну, во-первых, сейчас я иду там в кафешку, это понятно. Ноутбук с собой взял для того, чтобы вам ролики все грузить. Потому что я через неделю лечу в отпуск, ребятки мои. В отпуск лечу, понимаете, куда-нибудь далеко. И с вами встречусь. В инстаграме я уже написал, кстати, страну. Поэтому бежим по ссылке в описании. Инстаграмчик смотрим, подписываемся. Наблюдаем, следим. Кто-то мне уже ответил из моих подписчиков, что обязательно тоже прилетит. Только время скажи, или как вам там это, Дагестанец говорил в приколе. Только дай знать, где ты находишься. Вот он, как говорил. Где-то, где-то, где-то кафешку нашел, где-то вот там через мост, и я пришел. Короче, ребят, с клиентом договорились встретиться, поскольку у него очень узкие улочки. На парковке у CVS магазин такой. Но там нет, ребят, места. Я сейчас туда съездил, не нашел. Я нашел в другом месте буквально минуты езды. Я ему скидываю, а он такой принципиальный. Нет, мы с тобой здесь договорились. Ну я просто, ребят, даже спорить не стал. Просто ради принципа сейчас туда приеду и скажу ему, ну давай, чувак, показывай парковку. Ты говорил, есть для моего трака. Покажи, пожалуйста. Сейчас посмотрим, что он скажет. I can do it! Because I need a What? I send you my address. One minute. Where I can park. Где я могу парковаться? Окей, бай! Я могу это Прикиньте, что, да? Блин, сумасшедший, что ли? Говорю тебе, где я могу припарковаться. О, вот большая улица. Ну вот, пожалуйста, no track true написано. Я не могу туда на траке заезжать. Ладно, развернемся хотя бы. Это что делать-то? Ай. I can park. I can park uh, next to CVS parking because it's small okay. place for me. Okay, where do you want to go? I don't know. I'm looking for I'm looking for other place because you don't like it. My for my first place. You're not truck driver. You you have a small tr you you have a small car. Yeah, Yeah, I send you, I send you better parking lot. You told me, no, I, I, I stay on the CBS. Oh, okay, yeah. On the corner, okay, on. on the, on the corner with Main Street. Okay, <laughs> Блин, ну такой. А вон он, чувак, видит он меня уже. Короче, ладно, давайте паркуемся где-нибудь. Вон он сзади меня едет. Просто такой чувак простой. Я здесь, здесь много места. Вот где мне сейчас встать? Я не знаю, где мне сейчас встать. Просто едем по дороге, он за мной. Ну, пускай катается теперь. Прислал. Я просто ради принципа. Я мог бы настоять, сказать, нет, ты приезжай. Да я просто хотел ему доказать, этому чуваку, что это не я вредный водитель. Если ты не понимаешь, что это тоже нормально. Ты просто доверься профессионалам, правда? Просто, ребят, непонятно где на дороге остановился. Сидит в машине, думает, он загонять будешь? Can you do name and sign? Sure. That's it. Take it from here. Yeah, I can do it. заметил. Вот я смотрю в зеркала заднего вида, у меня габариты не горят. Знаете почему? Потому что я сегодня ездил в Хьюстоне, забирал машину, там были очень низкие ветки. Ой, блин, вот это ветки торчат, черт возьми. Мне чувак показывает, видите, на аварийках? Спасибо, спасибо, чувак. Я знаю, я знаю, но ничего сделать не могу. Сейчас доеду и все исправлю. А вот и машинка, ребят, меня уже ждет. Здесь я припаркуюсь, на улице, в принципе, никого. Ну что, ребят, в принципе, с таким фонарем на лбу, мне кажется, можно и ночью забирать. Вполне себе комфортно машины. Ух ты, какая здесь камера супер удобная, смотрите. Ну вот это все, быстренько я загрузил, ребят. Сейчас давайте посмотрим, где здесь может коротить. Здесь вообще провода торчат, то есть скорее всего здесь и коротнуло на минус просто. Плюс ударился и все, у меня видите сгорели все. Придется доставать лестницу, заходить наверх, изолировать этот плюс. И тогда только уже менять предохранитель на новый. Итак, ребятки, вот, это, вот этот, по-моему, предохранитель я посмотрел по списку. Да, ребят, вот он, сгоревший. Сейчас поставлю новый. Ставим ее вот сюда. Пока не перегорела, но она не перегорит. Давайте, вы смотрите сюда, вот за этой двадцаточкой, а я включаю габариты. Оп! Перегорел? Нет, не перегорел. Видите? Свет загорелся видели чик чик видели все четко вот так вот ребята закрываем и поехали машина видите маленькая ездит и там мужичок с такой палочкой с крючочком ездит собирать мусор каждый раз я когда вижу эти машины вдоль дороги мне так грустно становится вообще можно взять, открыть окно и выкинуть какую-то бутылку, я не знаю, стеклянную, пластиковую. Как это можно сделать, ребята? У меня, например, вот эти мусор стоит. Я его, естественно, не выкидываю. У меня есть пакет специальный, куда я собираю, потом на тракстоп выкидываю. Свинья. Свиньи есть и в Америке, Итак, ребят. Итак, ребятки, я приехал в автосалон Porsche. Здесь мне необходимо скинуть Mercedes. К сожалению, автосалон уже открыт, закрыт. В 6 часов вечера, сейчас 7.30. Но очень хорошо, что у них есть где-то дропбак, куда я могу кинуть ключи, а машину оставить на парковке. Подъезжаю на вторую разгрузку. Мне здесь нужно выгрузить Porsche 911. Помните, я новенький забирал у женщины. Здесь все закрыто. Может быть, вот здесь разгрузить? Да нет, наверное. Здесь не получится, мне сюда надо. Короче, ребят, тоже русский мужик, он отечественный производитель. Подъехал тоже тачку выгрузить. Я говорю, блин, слушай, закрыто. Он говорит, е я не хотел бы здесь ночевать. Я говорю, да мне тоже не хотелось бы здесь ночевать. Ждать А там кодовый замок, я пойду попробую подобрать. То есть если мы подберем и откроем, да, криминал-то никакого там нет, Мы просто ее машину сюда загоним, оставим и все. Не Ни охраны никого нет, ребят попросить открыть ворот. Вообще никого. Черт. Вот, чувак, автоматически ворота открыл. Заезжает. Сейчас мы его попросим нам оставить эти ворота. Can you leave open? I, I Thank you. Ну вот, ребята, не пришлось замки подбирать. Все отлично, чувак. город. Оставь открыто, он оставил. Молодец. Вот здесь я припаркуюсь. Ребята, парень такой классный оказался, Максим. Мы с ним болтали, я торопился. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, машина, ребята. А мы сейчас с ним болтали, я не знаю, минут 40, наверное. Оказывается, у нас столько много общего. Парень из Украины. Приехал сюда 4 года назад. 4 года назад, чтобы жена родила. Ну, говорит, так случилось, мы что-то, говорит, остались. Я говорю, ну, так бывает. Живет тоже в Майами. Неунывающий парень. Вот самое главное, ребят, для меня, чтобы человек не унывал. Потому что бывает, у меня есть такие товарищи, ребят, с которыми после общения у меня такое, блин, ужасное, грустное настроение. У вас бывает такое, Нет. Думаешь, нафиг я с ним встречался? Все так грустно, все так негативно, вот, ничего не получается. Да блин, чувак, если ты так будешь мыслить, и к вам это, ребята, тоже относится, если вы будете так негативно мыслить, то так у вас и будет случаться, если вы будете так мыслить. Вот все плохо, жизнь говно, ничего не получается, девушка бросил, деньги не заработаешь. Да все можно, ребята. Блин, все в ваших руках, все в наших с вами руках и девушки все, и все деньги, и работа, и успех, все, что хочешь, мы всего можем добиться. Да, кстати, ребят, я так и не нашел никакого дроп-бакса здесь, куда можно было выкинуть ключ, чтобы завтра сюда утром не приезжать, а Максим сказал, что у него завтра водитель сюда приедет и будет его ключ отдавать, поэтому так случилось, что я просто Максиму свой ключ отдал, а он завтра сказал, передаст. Надеюсь, передаст, никуда не денется с моим ключом. Вот так, ребят, Максиму номер записал. Тоже будем общаться. Так, ну что, ребятки, у меня три машины осталось. Смотрите, у меня опять гидравлика потекла. Походу, пока я все шланги не заменю, вот эти вот металлические тоненькие, на нормальные современные резиновые, оно не прекратит течь. Ну ладно, что, у меня скоро выходные. Отпуск. Поэтому отгоню на сервис и все-все-все пройду везде. Где-то что-то подварить, где-то сделать, так бывает. Okay, thank you. Ребят, смотрите, вот этот трак, он на 9 машин, он еще длиннее меня, представляете? Я не представляю, как на нем вообще грузить, он еще и низкий, то есть если ты, он видите, все, все, все днище у него поцарапано. То есть если ты переезжаешь какие-то, например, рельсы, переезд, то это прям можно легко там застрять, остановиться и иметь большие проблемы. Ну что, ребята, тем временем мой день подошел к концу, а я подъезжаю отдавать последний автомобиль. Маленький Поршик в конце. Клиент меня уже ждет, клиент немножко изменил адрес он говорит, а да сколько я должен доплатить и должен ли я? говорю, должен, 100 баксов. Он говорит, без проблем. А мне все равно завтра сюда ехать, здесь загружаться. То есть двух зайцев убил. Такая красота, ребят, ночью Майами. Ночью даже поудобнее, ребят. Видите, машину доставил, прям по стал, встал, прям подъехал, блин, с деньгами как распоряжается, просто взял в кулаке сжатый просто медал. А, это тебе, говорит. Итого уже ночь, сегодня я ничего не заберу, поэтому, наверное, поеду на отдых. А завтра начнем. Я думаю, такой плакает. Итак, ребята, я начинаю собирать машины из Флориды в Калифорнию. Поеду в Калифорнию, и вот я приехал забирать Audi A7 в автосалон. ребят, тема такая, я, блин, уже весь тут просто мокрый, весь потел. жара. У меня не получается аудио вот тот, который сзади стоит, погрузить на второй этаж. Вот таким образом, ребят, начинаю загонять, начинаю его туда поднимать гидравликой не происходит. Одна сторона идет, хорошо бежит, а вторая сторона вот это тормозит. Видите, начинается перекос. Ну, сами понимаете, если я буду поднимать выше, перекос будет возрастать, и у меня просто петли, вот здесь сварка оторвется. Давил масло, полный уже бак, но тому было немало. Позвонил знакомому спецу, он говорит, просто они уже со временем все изнашиваются, поэтому надо их думаю, поменять, мне просто да и все. Я не умещу просто их машину, поэтому я иду УРУС обратно сдавать на аукцион, скажу, что а, ну, не уместилось. Что делать-то? Делать нечего. В принципе, ребят, что еще может? Вот видите, у меня здесь течет, я вам уже об этом говорил. По чуть-чуть, по чуть-чуть, сейчас -чуть, уже быстрее начал бежать. Вот этот шланг один, может ли быть из-за этого? Я считаю, что может быть. А еще у меня, ребят, на треле правый поворотник перестал работать. Это, конечно, очень неприятно и неудобно, потому что, когда поворачиваю направо, соответственно, ставим на перекрестке, никто не видит, подлазим сюда. Ребят, ну что, Варик включили. Пойдемте посмотрим, как там себя чувствует поворотник правой. Ну да, так и случилось. Смотрите, левый поворотник работает, правый так и не работает. Ладно, посмотрим. Я обязательно найду. Трейлер на ходу, да, на глазах разваливается. Но ничего страшного, не надо мне советовать продать его. Кто-то мне говорил и в прошлых роликах очень часто. Я до ума все равно его доведу. Это, знаете, все равно, что продать дом свой. Это у тебя руки кривые, а они... дом плохой. Дом можно отремонтировать. То же самое с траком. Ничего критичного здесь нет. Я еще, знаете, что хочу? Поставить где-то здесь бак какой-то с водой, чтобы вот так вот, знаете, на улицу умылся. Смыло все как у человека. А так приходится из кабины чем-то поливать, мыть руки. Ладно, что, поедем дальше. Все отлично. Сейчас надо пообедать. Поголодался.